Итак, всем привет! С вами снова я, Сказокит. Сегодня мы будем купить карту Небесный храм, называется э, испытаний. Небесный храм испытаний, да, вот так вот она называется. Так, Фоксико, это, кажется, кто создал карту. Так, это броня. Так, у меня опять же нет русификатора. Я не знаю, что делать уже. Просто без него, ну просто, ну нереально, скажем так, проходить все это. Так, это так на всякий случай взять броню. Уйди, уйди, уйди. Так, мои друзья, сейчас, погодите. Итак, мои друзья, я продолжаю. Так. Да, друзья, я продолжаю с носами. Просто, ну блин, я проводил команды, чтобы у меня ну не выпадали вещи, все такое, типа. Это типа что-то... Мы летим, типа сейчас полетим. Я не понимаю, что... а, -а, -а. Вот он, да. Там, глубоко. <свяк> <свяк> да уж, конечно, интересно. Как они называются? Вон, встал. Так, фух, интересная, конечно. Но кто еще скажет, что неинтересная вообще не, не будет? Эх. А теперь что? Хм. А Что теперь? Что надо включить? Тут типа сыты надо что сделать? А, все, вот, да, точно. Так. Да что надо? Я знаю, что туда надо. это установить-то? Хм. Так, это реально загадочно как-то. У меня тут просто такое чувство, что под чем-то вот эти этим вот, ну, что-то есть. Реально, как оно устроено? Нет, вы не думайте. Просто я не понимаю, как это вообще возможно. Амазончик все говорит, да. Просто как надо будет установить еще думаю. Все же. Хм. Ну ладно, я думаю, надо так пойти. Потому что я, я лично вам говорю, я не представляю, как это надо пойти. <кх> да что-то это надолго, конечно, будем ему это ломать, ломать просто я буду спать, упасть все-таки. А то еще разобьюсь, вообще да-да-да. И будет очень, очень плохо. Хм. Подожди, а как это должно было сработать? Я понимаю, да, я понимаю. Так, вот сейчас должен быть какой-то. Еще одна пустинка. Золотые яблочки. У нас первая А как теперь нам пройти? Не, не, не, ну вот я не понимаю вот этот, это, этот храм, как он устроен-то. А не знаю, я сам говорю, как он устроен, но все-таки я рисковать как-то сильно не хочу. Хотя, да, что-то я сильно... Искать не хочу, так что дайте-ка уж Попишу. Попишу Да, да, успокойся я с тобой. Да. Да -мо, не то. Убери. Спаун. А, убери. Да, все-таки чувствую что у нас это надолго. Этот храм испытаний будет. <свистит> что такое? Сейчас я это дома. а омай, омай, ломаю. Э ха ха ха Простите, пожалуйста, мне кто-то пишет. сейчас так я с вами да мне позвонил скиф спрашивал чудо как там так что все окей хм. я думаю хм. интерес дукой буду мать это а просто я думаю легче может использовать гейммод Ох, ты как, а? Зараза! И не главное жить не предупредил меня, а зараза. Я понимаю, конечно, что так было задумано, но не до такой же степени задумываются. Ах, а, хорошо. Что, что он делать? Э. Ой, это за фигня такая. Эх, это типа что-то? Ага. А если я сделаю так? И <связь> что это нам даст, а? Я ничего не понимаю, что здесь надо сделать? Ладно, чувствую, здесь нам ничего не надо сделать. Я надеюсь, это так и надо. А, -а, -а, -а. а это? А, типа нам надо вниз опять прыгать? Это не я... Вот, вот, вот, простите, пожалуйста, но вот это дело не я. Вот такие раскопки нет для меня. Так. Итак, мои друзья, я продолжаю. Я, короче, открыл там. Так. Да, я открыл. Ух ты, еще один сундучок, и опять хвостиночка музон. Докуда нам надо идти? Понятно. Ага. Это у нас лабиринт. Типа, дойди до той фигни. Короче, нет, Блин. А это лабиринт в Никак, не обойти жить. Надо быть спокойным, я дойду. Вот так, вот так, вот так. Это. это. это. Как я понял, это не то. Вс, я спокойно иду, ч я вообще парюсь. Так, грибочки. Фух, спать пора. Хорошо, спится... Ой, э, уже утро, что ли? Что такое? я. А, можно спросить, а как нам вниз пойти теперь, черт возьми? Наверное, это? А. Нет. Ну, по пять. Я не хочу этого делать. Вы же это понимаете? и не ну я свой рычаг так просто в беде не брошу я или за ним нырну либо он сам ко мне вернется это намного легче если честно мать. мне кажется лазуритные благи все-таки Так, ну все, окей, наверное, пока что, пока что все окей. Теперь сколько у нас длится видео? Сейчас посмотрим. Я не знаю сколько, а она -а уже 12 минут. Ну сейчас мы дойдем до 15 и все будет окей, я думаю. Да, до 15 дойдем минут, и все, можно, ну, закругляться, закругляться, так сказать, с этой серией. Потому что все-таки я не бесконечный, серий тоже не бесконечный, я так думаю. Паркур! Ах ты, мой любимый друг, а? Паркур, как я с тобой не виделся, это такая... Только... Что ж, я про тебя так забыл-то. Парк ты мой маленький. Скучно, наверное, мне было без тебя, а эх хе хе хе Нам, делать сюда не надо было, да? Да, нам сюда и надо было. Да, вообще э, легко, мне кажется собраться. Эээ! Ха! Вот так! Вот для чего это надо было. Мне все-таки кажется. Ага, а вот эти... Все, я до меня докатила. Ээ, слышь, вот да ты! Ты, ты, да ты! Ты че вообще что ли? Ты до кого? Ты на меня? Ты, Серый, на меня что ли? Так здесь нет ничего такого Что, вот это мне сто процентов не надо печенюшки печенюшки я возьму я на самом деле вот черп черп дорогой черп там пам там пам там пам пам пам Да, это весело, на самом деле. Как вас здесь так много творца. а? Ну и так, я думаю. Э -э, я много слишком думаю. Нам пора закругляться. Э -э, да, нам пора с вами закругляться. С вами был я, Это, это, это, и это уже конец первой части. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был, был я, Скайзекит, всем пока, всем удачи.